Всем привет! Вы на канале ПК Мастер. Многих интересует вопрос, как заработать в интернете. В интернете очень много сайтов, которые просто разводят людей. И просто как отличить? Как отличить? Очень просто. Где обещают миллион за день? Сразу закрываем, говорим пока. Нас это не интересует. В интернете можно заработать в день, ну, и на первых порах. 50 рублей в день это первый, на первых порах какой бы мы сайт не взяли это вверх но как можно сейчас такую схему расскажу как можно много зарабатывать даже не схема а совет выбирайте сайты где платят мало но выбирайте много таких сайтов. И первый сайт это Salesprint. Итак. но ну я думаю, с регистрацией проблем не будет. То есть ну, не бойтесь давать свой номер телефона. То есть сайт проверенный, ему уже очень много лет, я даже не знаю сколько, я еще э, школьникам на нем пытался заработать, бросил, и вот я заново на нем. Итак, что нам представляет сайт? Э, когда вы зайдете и каждый день заходя у вас будет такое вот яблочко, кликаем на яблочко и у нас прибавляется рейтинг, то есть у меня было э, 4,10 стал 4,20. За рейтингом, ребят, нужно очень хорошо следить. Он нам очень сильно помогает хорошо зарабатывать на этом сайте. Итак, что же тут нужно делать? Данный сайт, в принципе, я показываю для того, чтобы показать, что деньги в интернете есть. Много здесь, конечно, заработать нельзя, там, ну, за один я не знаю, можно 50 рублей заработать. Итак, серфинг сайтов, то есть, что здесь нужно делать, просто нажимаем «смотреть сайт», и вот у нас а, таймер идет, то есть через 40 секунд мы получим уже сразу же деньги за то что мы его посмотрели То есть мы, можно поставить его и заниматься своими делами смотреть видео на youtube включили на 40 секунд видео посмотрели зашли набрали проверочную капучу вышли и за это насколько я помню нам пять с половиной копеек нам дают Так, вот вышел наш таймер. Выбираем правильный ответ, 7. Все, нам зачислили. Чтение писем. То же самое. Читаем письмо. Нажимаем правильный ответ. И также просматриваем сайт, но, по-моему, здесь платит немного. Всем привет! В этом видео я вам покажу, как обыграть новый и оказался очень щедрый автомат. иногда видео, поэтому лучше выключать звук. Итак, вот осталось 2 секунды. Вылазит такая же капча. Нажимаем правильный ответ. Все, деньги зачислены. Закрываем вкладочку. Но сразу хочу сказать, что э, по 2, по 3, по 4, по 40 вкладок открывать не надо. Платят только за одну открытую. Потому что у нас много любителей таких, которые откроют все вкладки. Им пишут, что деньги зачислены. Деньги, ребята, зачисляются только за одну, если открыта одна. То есть заплатят вам только за ту, которая будет первой открытой далее прохождение тестов то есть что здесь надо переходим на ссылку копируем вставляем выполнение заданий. То есть вот давайте, к примеру. То есть здесь, если там проверяет у нас компьютер, то здесь уже проверяет человек, который заказал это задание. То есть здесь вот проходите по этой ссылке. и заходим вот в эту игру, здесь нам нужно зарегистрироваться. Я регистрироваться не буду, и нужно ему отправить логин, для который мы указали при регистрации. То есть нажимаете начать выполнение задания, зарегистрировались, скопировали и здесь будет вылезет такое текстовый поле в него вставили все необходимое и нажимаете отправить отчет после того как человек заходит который разместил объявление он проверяет и высылает вам деньги здесь редко обманывают потому что обмануть ему будет гораздо дороже потому что даже вот в чем его, вот, к примеру, была выгода на том, что вы нажали. То есть он за это получил уже деньги с рекламы. То есть, во-первых, за то, что мы нажали, во-вторых, за регистрацию. И в получил не рубль, а как минимум 10 рублей. Поэтому он в своей выгоде тоже находится.